Человек может даже не подозревать, что у него язва. Как ее выявить и что делать в этом случае? Тихая, но не безвредная. Обычно язва проявляется так – тошнота, изжога и боли в животе. Но иногда она скрывается, и человек чувствует себя здоровым, а проблема выявляется при плановой гастроскопии или профилактическом осмотре. Для пациента такая врачебная находка становится неожиданностью. Но после первого испуга приходит мысль, а может быть все не так уж и опасно? Ведь никаких болей нет, самочувствие прекрасное. Это неправильный ход мыслей, он может привести к осложнениям. Человек забывает о своей болезни, не принимает лекарств, не придерживается диеты, в общем ведет привычный образ жизни. Это недопустимо, ведь молчащая язва ничем не отличается от обычной и не проявляется она потому, что в области поражения находится слишком мало болевых рецепторов. Их недостаточно для того, чтобы сделать болевой импульс сильным, а значит чувствительным. Но опасности при этом стандартные. Прежде всего, вероятное кровотечение. возможно и необходимость хирургического вмешательства. Способы борьбы. Немую язву можно вылечить, не доводя дело до операции. Только нужно слушаться доктора. А он начнет с того, что назначит анализ на определение хеликобактера. Этот микроорганизм считается главным, хотя и не единственным виновником язвенной болезни. При наличии хеликобактера назначаются антибиотики, чтобы уничтожить этот микроорганизм. Как правило, одним антибиотиком с ней не справится, назначают два препарата. Обычно это кларитромицин и амоксициллин. Параллельно с ними нужно принимать лекарства, уменьшающие секреции желудочного сока. Его излишняя агрессивность – тоже фактор, способствующий язвенной болезни. Поэтому прием амепрозола, гастрозола или других препаратов из той же группы является обязательным и достаточно длительным. Если антибиотики назначаются на 7-10 дней, то таблетки, снижающие кислотность желудочного сока, нужно принимать не менее трех недель. После этого курс лечения считается завершенным. Он же является основным методом профилактики дальнейших обострений. Статистика показывает, что после такой схемы лечения новая язва появляется всего в 5-10% случаев. Если хеликобактер не найден, то антибиотики не нужны. Назначают лишь те лекарства, которые способствуют уменьшению выработки желудочного сока. Это могут быть уже упомянуты амепрозол и гастрозол. Или препараты другой группы, блокаторы H2 рецепторов. К ним относятся фаматидин и ранитидин. Через несколько недель после окончания приема лекарств нужно сделать контрольную гастроскопию. Если язва зажила не до конца, то курс лечения теперь уже другими препаратами придется повторить. Если все нормально, основное внимание нужно уделить диете и режиму питания. Протертая пища не обязательно. Просто блюдо нужно готовить на пару или тушить. А вот от острого и жареного нужно отказаться. Запрещены кетчуп, горчица, уксус. А еще в рацион не следует вводить лук и грибы. Что до режима питания, то он должен быть дробным. Если надо, небольшими порциями 4-5 раз в день. Диетических принципов питания нужно придерживаться не менее года. Если за это время ничего не случилось, не было никаких обострений или проблем желудка, то постепенно можно переходить на привычный рацион. Гастроскопию нужно делать раз в год на протяжении пяти лет. Даже если ничего не беспокоит, если все пять контрольных не выявили никаких отклонений, то от болезни можно уже больше не вспоминать. Риск развития язвенной болезни повышают нарушение режима питания, первая группа крови, вредные привычки. Как ни странно, но еда на скорую руку и в сухомятку не имеет такого важного значения, как многие привыкли думать. Точные факты о язве желудка Прежде чем начинать лечение язвы, необходимо получить точные советы врача. Пациенту важно знать некоторые факты о болезни. Бактерии хеликобактер могут передаваться генетически и даже через слюну. Заражение не зависит от пола и возраста. Существует связь между образованием язвы и вредными привычками. Предрасполагающими факторами выступают всевозможные нарушения режима питания, злоупотребление грубой, острой едой. Лечение язвы не всегда требует хирургического вмешательства. Современные медикаменты позволяют провести эффективный курс терапии. Сода и молоко вовсе не панацея от заболевания. При боли в желудке запрещается греть грудную область. Вместо пользы это наносит вред здоровью. На этом все. Берегите себя, будьте внимательны к себе. Если видео понравилось, пишите в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.